Привет, подписчик моего канала. Давно не рассказывал, точнее, не снимал фильмы, и вот решил снять фильм про свой лимон Мейера. Он у меня в этом году третий раз зацвел. И уже дает третий раз урожай. Сейчас конец апреля, вот они вот такие лимончики. Пока вот один только образовался, вот уже отцвел, отцвел цветочек, его опылил, пыльцу снимаешь пальчиком и на тычинку. Или на пестик, не помню. Но опыляешь его сам. Если если предоставить ему самоопыление, то он у меня может отцвести в хвостую. Так вот, чтобы заставить его опять зацвести. Применил небольшую хитрость, которая у меня в этом году очень даже... Ну, и в прошлом году тоже помогла, но я особо не обращал внимания. Потому что прошлый год он у меня всего лишь один раз цвел. В феврале. Ну, обильно цвел. В доме стоял запах просто невообразимый. Я когда приехал, не понял сначала, что за запах у меня стоит такой. потом подошел к окошку посмотрел на лимончик а он весь цветет красавец такой запах от него идет похлеще чем от черемухи ну и в этом году у меня уже 5 лимонов было я их употребил по назначению с чаем Довольно вкусненькие, кисленькие. Но он не дал им созреть даже желтизны. Они у меня не дожили. Так как забыл прикупить лимонов с собой. А я че пью только с лимоном. Ну и остался, короче, без, без лимончиков. но думаю, почему бы не попробовать. Опять заставить его зацвести. Прикупил самое дешевое удобрение для орхидей. Два-три раза его, ну, поливаю один раз в неделю. Когда приезжаем 2 литра как раз у меня вмещается вот в этот вот горшочек, небольшой, так строительный. Литров на 20, наверное, если не на 30. И на, на 2 литра воды, так, на глазок где-то, ну, 2-3, 2-3 колпачка, получается, наливаешь удобрение и поливаешь. Ну, полил так 2-3 раза. И он у меня срочно зацвел. Ну, и... Смотрю, думаю, ну все, опять ждать целый год лимонов, а он тут зацвел и вот мне уже лимончик один дал. И, ну, цветет, конечно, не так, как первый раз, обильно. Но вот раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, тут вот по одному цветочку, точнее соцветие еще только семь, восемь, девять. Ну штук десять соцветий может чуть побольше развивается Ну из этого всего дай бог успею опылить 334 цветочка то есть лимончиков будет не так уж и много что не успею это помочь ему опылиться. Ну, в принципе, 2-3 лимона, если будет, то уже хорошо, потому что я уже урожайчик небольшой снял. Ну, вот он меня немножко тут желтеет. Так как влажность в доме где-то 40 процентов а ему нужно 60 и выше Я его опрыскиваю периодически но все равно немножко лист сбрасывает желтеет но самое главное что было не поворачивать но здесь в принципе у меня нет такой возможности вообще его поворачивать если поворачиваете то не более 10 градусов в неделю иначе он у вас сбросит листья и прикажет долго жить может конечно выкарабкается но если сбрасывает лимон листву то есть возможность что он больше никогда и расти не будет хорошо он растет в теплице пробовал но там другая напасть на него очень хорошо садится щитовидка и тля Прям вот не знаю обожает их лимоны от ли избавиться довольно легко а вот чьи-то витки блин хрен избавишься точнее избавиться то можно но блин довольно таки проблематично долго надо его отмывать полностью все стволы с мылом еще это, это и губкой ну, из первого раза оно не помогает. Потому что щитовидка, она пока молодая, она может передвигаться и прятаться где хочешь. А вот когда уже взрослого в виде, она здесь прилипается, такие вот, как щит... щиточек становится. И вот выискиваю их, блин. Ну, короче, избавиться я избавился. Потому что лимону 21 год. Вот он меня радует. Одно время сидел в маленьком горшке. Уже там земли-то и не было одни корни. Пересадил его побольше горшочек сначала. Он у меня быстренько зацвел. Потом опять стал, перестал цвести. Я еще его потом пересадил побольше горшок. Ну и так вот за это время уже вот до такого горшочек дошел. Ну и еще хочу сказать, что вот этот метод с удобрением орхидеи поможет тем, которые от отцветущих лимонов. Не от отцветущих я вам обещать не могу, потому что лимон, говорят, зацветает, точнее не говорят, а пишут, что зацветает, если с косточки, то через 20 лет. То есть ждать 20 лет, чтобы он зацвел, довольно-таки проблематично. Проще укоренить лимон, или привить, или укоренить. И спокойно, со спокойной душой выращивать на своем подоконнике лимоны. Вот как делаю я. В 90-е годы Их было довольно мало Купить было негде Ну и у хороших, у добрых людей Пару черенков срезал Укоренил в песочке Один привил Было у меня их три Но Жизнь такая сложная Короче остался только один Один отдал Там он по-моему так и загнулся у них Второй сам, наверное, загубил. А вот этот вот был самый маленький. Оставили в квартире. Потом его перевез на дачу. Ну, так вот и живет. Уже с 98 -го года. А сейчас 19-й. 2000. Столько лет он у меня цветет, радует. Все. Всем спасибочки. Надеюсь, что вам помогло или поможет мое как как ему сказать ну вот мне помогает вот это для цветения удобрения орхидеи только самое главное, что лимонов, лимоны нельзя очень сильно перекармливать так что с дозировкой смотрите не переусердствуйте иначе можете загубить его, ну и довольно часто тоже не поливайте удобрениями, а то иначе сами будете удобрения есть. Зацвести то он, скорее всего, зацветет, но вот качество будет лимонов не знаю, хотя орхидеи тоже особо сильно концентрированные не любят. Так что, может, из-за этого оно и получается. Все, всем спасибо. До скорых встреч.